Раз, два, три, четыре, пять, шесть, Еху. Не, а вот, вот. фиг знаешь, что это такое. 18 километров в час. Роман, ну, я понял, что у тебя можно положиться, да? В сложных ситуациях. А что, Контрабанды никогда не занимался, что ли? На, значит, что, ребята, было? Только что мы отправляли гонцов на границу за пивом. Что ты сделал для достижения результата, Роман? Ну, значит, а у нас в Гамбии нигде не продается пиво. Я пошел в Сенегал, без всяких виз и разрешений, в надежде, что в Сенегале будет пиво продаваться за границей. Там его тоже не продавалось. В общем, после этого я поехал, нашел местных на мотоцикле и запряг их, чтобы они съездили. Договорился о цене, и они поехали нам, купили пиво, привезли, и мы ему не дали денег, мы ему сказали, типа, вот ты коробку принес, неси нам машину в Гамбию. Он, короче, эту коробку отнес, в машину нам поставил. Ребят, кто мы где спит? Можно мне? Заплатили о, и свалили, о, и о, все. О, Сейчас мы будем пить холодное пиво. Да, То есть, в теории мы и ничего один. не нарушили. Нарушил чувак, Слав, который... ты тоже один? Ты да. там? Номер а, Ну и ты подстрелку его, получается? Он. Ну я, да. Вот такой вот тигвинеяка на кри. Наконец-то мы едем по ней. Игорь, ну чё, расскажи, как тебе граница, как да. тебе Канакри, как тебе писал а, а я скажу. Давай. А, мне все нравится, вообще. Мне нравится все. Давай а, покажем дорогу Канакри. Что мне не особо нравится, что ну, и как то как-то я ну, как бы с тем, что везде тебя пытаются развести больше или в меньшей степени. И в разных странах э, пытаются развести по-разному. Вот э, как раз Гвинея Бисау до сегодняшнего утра меня вызывало вообще одни сплошные положительные эмоции. И, наверное, так бы и осталось, если бы не это треклятое прохождение границы. При том, что э, сколько мы пересекали границ, ну, были какие-то сложности для разводки на въезде в страну, но никак не на выезде. На выезде просто тебя выпинывают, бай-бай и все. А тут нас совершенно не хотели выпускать, причем разводка была крайне некрасивая, э в том плане, что погранец нам уже поставил печати на выезд и выпустил. И в этот момент появился какой-то разводило, представился жандармом э и сказал, что мы не заплатили за отель. А, а проблема в том, что мы просто не взяли квитанцию об оплате за на отель. С нас спросили сначала, в каком отеле остановились мы. Вот в таком-то. И все, и началась разводка. Нас разводили два часа. Цена отеля выросла в три раза, пока нас разводили. Да. А, и в нашу защиту хочу сказать, как часто вы берете квитанцию об оплате отеля, в котором живете. Так, когда вам не перед кем отчитываться. Да. Особенно Конечно. в путешествии. Конечно, да. И особенно, если вам ее не дают. То есть, ну, ну, вот именно сам подошел и взял. Сказал, да. что мне нужна квитанция. Ну, поэтому, короче, э, нас разводили-разводили. Вот это немножко подпортило. Ну, и то вот, э, не особо. Ну, мы часа два, наверное, потратили на точно, два точно. Но так как я сидел э, и копировал файлы или что-то, поэтому я, я потратил два часа и несколько нервов. А Роман потратил э, время, деньги и свои нервы. А нервы, они потрепали изрядно. Вот перед нами граница Гвинеи-Бисау и Гвинеи. Вот Выглядит она именно вот так. Вот этот тот самый знаменитый шлагбаум, предупреждающий плакат. Вон, собственно, машины стоят за границей в Гвинеи-Бисау на нейтральной территории. А вот, собственно, полицейский офис, где наши ребята опять что-то разруливают. Вот так вот полдня уходит на границу, на прохождение границ. Вот такая специфика африканская. Салам алейкум. Смотри, что у нас есть. У нас есть хлеб. У нас есть, паштет но, есть. паштет, но паштет невозможно в машине есть. Я предлагаю. А пить может, хлеб. Возможно, есть паштет в машине. Согласен. И Согласен. кофе возьмем, да? Вот, Еще возьмем, бы. В смысле, как? Одноразовые бы стаканчики бы. А может здесь пластик купим сейчас? Пластик нет, я думаю, что тарфон, вряд тарфон, ли. Тарфон, нет, тарфон. нет, понятно. Слушай, тарфон. а вот смотри, какой паштет прикольный. Смотрите, у вас это танца. Патэ. да? Патэ. И вот это. Не, Нет, во, вот, вот, паштет. Да, yes, нет, no, yes, Да, да, вот это, да. Что это yes. такое? Что это Ага, ну... А на английском так же, как я. Можно на русском сардины. разговаривать. Сардина. Нет, сардина нет. Нормальная сардина. Почему? Нормальная сардина, рыба. Свиджей это было? Нет, это сардина, масло. А, а вот, боже. смотри, еще. А вот вот, вот да, паштет. Вот Браво! Сколько берем? Шесть? Да. Каждому. А, не будем портить вам впечатление о гвинее и Конакри. Показывать плохую дорогу не будем. Хотя после границы это было, сразу после границы, 40 км, было ужасной дороги. Но Мерседес красавчик проехал вообще без Да. Смотри, они даже построили мост временный для объезда. Молодцы. Да. Кстати, железных дорог нет, а выглядит как будто да, для железной дороги. Да. Железнодорожный мост. Но железных дорог нет, короче, Ручеек. Так, все, такси. А, да, так их там много сидит, багаж. Да, конечно, полный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать человек. Двенадцать 20... человек в машине? Плюс а, тюки. И вот такая дорога, в принципе. Вот по такой дороге мы ехали 40 километров. Очень часто тут можно встретить такую штуку. Фиг знаешь, что это такое. На каждом поле вот такие вот штуки стоят. И непонятно, что это такое. Но что, что это? Просто какая-то кочка. Значит, вот началась такая дорога. Грунтовая. Она ждет по ней... По оценкам местных жителей 180 километров. Че парни скажете? Как мы он? кайфуем. Я все... а мы шпарим. Ну что, темнота близкая. Мы проехали только 37 километров по такой дороге. И впереди еще 150-143. Вот такой вот быт. Гвинейцев в Конакри продают бензин в бутылочках литровых. Люди спят на улице. Мы покупаем пиво. Жарко, пипец, пыль. Я мокрый, еще плюс пыль мне, это жестко. Жесть вообще. Чего? нету пива? Нету пива. Игорь, доброе утро. Доброе утро, ребята, и доброе утро, Роман. Ну что, как дела? Дела гораздо лучше, чем вчера. Вчера, я считаю, был самый, ну вот из тех дней, вчера был шестой, по-моему, день. Мало ли, Нет, шестой. шестой. То есть, вот этот э, шестой день пребывания в Африке, плавно перерос седьмой. И день был, был самый насыщенный, э, беспонтовой тематикой и при этом самой напряженный ничего, что мы вчера день делали ничего, кроме как э, рулились на границе, и потом у нас весь оставшийся день ехали, и наш шестой день плавно перешел в седьмой день. То есть э, мы доехали до этого славного отеля в пол третьего ночи, практически в три. Да. Практически в три часа ночи. При том, что э, говорим, что мы по ночам не ездим, но вариантов не было, потому что мы пошли через юг. Э, две дороги, как нам показал мы практически одинаковые, но мы выбрали Юг, потому что там все местные ездят. И это оказалось 180 километров грунтовой, непролазной дороги вообще, которая надо ехать не на Мерседесе в 124 кузове, а просто на подготовленном крузаке, наверное. Там местные ездят непонятно на что, просто на развалившихся тачках, всех заваренных, наверное, наверное вообще без подвески, просто мчаться. Вот, поэтому, попав на эту дорогу, во сколько вам? На дорогу мы выехали в 4.30, финишировали здесь 2.20. Прикольно. 10 часов. 10 часов мы ехали 180 километров. километров, да. Средняя скорость. 18 километров в час. Вот наш супер-отель. Хилтон, 7 звезд. Значит, вот такой вот номер. Заходишь, здесь зона отдыха. Chill аут Здесь собираются с друзьями все. Моют фрукты, овощи. Потом проходишь, тут одна огромная кровать. Там спал Игорь, тут я. Вариантов нету. Вот этот номер стоил 350 тысяч гонезских франков. Это примерно 36 евро. Нам без вариантов было. Это единственный отель после грунтовой дороги, который нам встретился. Мы в нем сразу становились. Самое что интересное, здесь свет работает до 6 утра. Это уже не первый отель в Африке, который именно так нас поставляет. Нет, что... просто мне непонятна логика а, людей. Вот идет у тебя ночь. Да. И до 6 утра это все работает. А потом с 6 утра и до часу дня ничего нету. Мы Завтракать. Наверх, да, завтракаем. И у нас сколько? 270 километров. А, 260-259 километров, если быть абсолютно точно до столицы этой славной страны, города Конакрей. Первая заправка на нашем пути, где бензин стоит меньше доллара. 8 тысяч франков это примерно 0,7. Евро. Первый раз в Африке, да? Первый раз бензин стоит меньше евро. 0,7 евро примерно. Mm -hmm. Ну что, парни, расскажите, как вам Канакри? Как вас вчера Канакри Гвинея встретила? Вот после того, как нас Гвинея бисау славно проводила, то как раз пограничный За, пост, за 350 долларов. Да, да. за 350 долларов. Когда нас выпустили за 350 баксов, что как раз Гвинея Коноклина очень радужно, радушно, радужно, радушно, встречала с мега тупым одним погранцом, дедуся, который просто, видимо, там родился на этом переходе, и там же, видимо, и умрет. И молодой парень, очень адекватный, пограничник, веселый и очень общительный, который сначала деду мозги промывал и объяснял, что чувак, это нормальные визы, блин, Чё ты до парней решил допариться? Потому что у нас же есть французскоговорящий Игорь, не этот, а другой, который в той машине. Поэтому он э, как раз и переводил нам, что говорит молодой. И мы весело смеялись и улыбались. А потом нам этот молодой очень долго и подробно объяснял, как нам нужно ехать. Смотрел на нашу машину оценивающим взглядом и говорил, сможем ли мы на ней проехать или нет. <соцентрический рейт> Чего? дрова. Причем это, это, этот оценивающий взгляд сразу Роману не понравился, и он с первого же момента говорил, ребята, если чувак говорит о том, что подгоните сюда машину, я на нее посмотрю и скажу, сможете вы там проехать или нет. Рома сразу говорил, что это полная херня, там ехать не надо, там дорога будет говно. Но у нас же только один умный у Рома, у нас же есть еще 5 других людей, которые сказали мне, все местные ездят здесь, нам два чувака так сказала, мы поедем этой же дорогой. И 180 километров в течение 10 часов мы ехали по такому говну. Просто по-другому не назвать. Что в итоге мы приехали в пол третьего в отель, который единственный на этой дороге между пограничным пунктом и Конакри. Если ехать через юг, как мы ехали. Вот такие виды: экваториальная часть э, Гвинеи и Конакри. Мы едем по югу. Скоро выедем к морю. Надеюсь, на это. К Атлантическому океану. Да, поправлю. к Атлантическому океану. Вот, и через 250 километров должны быть в столице Конакри. Вроде дорога неплохая. Может быть часа за 4 доедем. Кстати, хочу сказать, что Мерседес красавчик. Красавчик. Проехал вчера по таким этим. Как ты это назывался? Хлябе небесным. По таким хлябе небесным. Что просто... На кольце... Но у нас Мерс стал заниженный теперь. Он просел, жестко просел. Припарковали на старом рядом. Нашли самый крутой отель в городе. И приехали сюда кушать. Вот здесь пятизвездочный отель с прекрасным рестораном, со с быстрым Wi-Fi, э, кондиционированным, с прекрасным бассейном. К сожалению, нам не, не удалось искупаться. Но мы здорово отдохнули, несколько часиков. И сейчас. Э -э так как у нас Игорь завтра улетает, и он улетает э -э из совершенно другой страны, которая называется э Сьерра-Леоне. Леон. Мы не незамедлительно садимся в свои машины и едем в эту чудесную страну, в ее столицу Фритал. Приключения только начинаются, нам надо ехать э быстро, чтобы успеть до закрытия границы. Граница закроется через два часа, нам ехать э не меньше полутора часов. Так что мы должны торопиться. Ребят, тут пробка. Как думаете, из-за чего? Из-за того, что нам навстречу приехало еще три ряда других машин по встречке. И теперь мы просто друг друга закрыли. И просто стоим. Это, блин, это, я не знаю, я не знаю, как это назвать. Вот, смотрите. Вот видите, нам навстречу стоят машины. Они просто шли по трассе, там впереди сломался грузовик, и они развернулись и поехали обратно. И теперь мы стоим три, ряда на встречу друг другу. Вот так вот, такая вот ламка накрыт.